всем привет вы на канале торговой платформы xhub.io в сегодняшнем выпуске мы поговорим о репутации нашей компании а точнее о отзывах на различных площадках начнем мы с нашего сайта зайдем во вкладку отзывы здесь подтягиваются отзывы с best change и exchange Sumo. можете зайти почитать но больше всего нас на данный момент интересуют отзывы которые находятся на других площадках давайте перейдем на них Итак, отзывы на best change. 1776 отзывов И давайте почитаем Переводы работают в обе стороны Отлично, менял на xrp через минуту после оплаты монеты пришли на кошелек, спасибо, все отлично Курс хороший, обмен автоматически за пару минут рекомендую Спасибо большое, ошиблись в цифре карты, операторы помогли сразу отреагировали, деньги получила, благодарю Все прошло быстро, 15 минут и условия сделки выполнены на сто процентов. благодарю успеха. Очень приятно читать такие отзывы Молодцы, сделали свою работу за 15 минут, буду пользоваться этим обменником да и курс отлично Обменял тезер на мир все отлично быстро спасибо заводил на биржу и выводил в бирже через этот обменник крипту оба раза без проблем рекомендую прекрасный обменник почти мгновенный комиссия очень скромная порадованы спасибо все хорошо совершилось но немного напрягло когда перед самым завершением операции когда уже все данные были занесены вдруг все исчезло с экрана и появилась надпись такой страницы не существует сердце убежало в Пятки, но слава богу, все завершилось успешно. Буду и дальше пользоваться этим обменником. Благодарю. Давайте посмотрим на американском отбовике Trust Pilot. Один отзыв меня, честно говоря, возмутил. Речь идет: давайте давайте я зачитаю его. Похоже на обман. Продают биткоины дешевле, чем покупают. То есть работают в убыток. Рекомендую не пользоваться, или, как минимум, все очень внимательно проверить. Человек просто посмотрел на курсы и принял такое решение. Администратор отвечает: Здравствуйте, Денис. Да, действительно, курс на данный момент был такой. Все обмены на сервисе происходят по указанному курсу. Не совсем понятно, почему вы сделали такой негативный вывод. 5 баллов. Недавно решил начать инвестировать деньги в криптовалюту. Нашел на форумах обменник. Все четко работает. Особенно нравится служба поддержки. Реагируют ребят моментально. Приятно работать с профессионалами. Все the best, скажем так. Также давайте посмотрим отзывы на exchange суммы. Все прекрасно, очень быстро. Спасибо за быстрый обмен XRP на гривну. Будем сотрудничать. Снял звездочку за неудовлетворение интерфейса. С первого раза не увидел ссылку. Показать все направления обмена, из-за чего не увидел необходимого. Если обменник читает тут отзывы, предлагаю передать его технарям сайта, а обмен прошел отлично, да, мы реагируем на такие отзывы и делаем сервис, опираясь на обратную связь от наших клиентов, поэтому обязательно пишите, если хотите принять участие в том, чтобы сервис стал еще удобнее для вас. Вот такое видео с отзывами о сайте xhub.io.